Меня зовут Алина Фокс, это мое новое видео. Я хотела бы сразу принести свои извинения вам, так как я очень давно не упускала свои видео, потому что школа, она меня реально решила просто завалить и в прямом смысле, и в переносном. Почему? Потому что нам очень много сдают, нам с каждым днем все больше и больше упражнений задают все больше учить лекций, стихов, я не знаю, там, рассказов. Это просто какой-то кошмар. Я не думала, что в восьмом классе мне настолько будет тяжело. Это просто какой-то атас. Обожаю своих соседей, вот серьезно, просто обожаю. За что? Что? А это видео будет о осне. То есть это будет что-то вроде тега. Я должна ответить на пару вопросов о осне. Поэтому давайте я начну. Первый вопрос. Любимая помада, блеск или же бальзам на осень? У меня есть и помада, и блеск, и гигиеничка э, на осень. И сейчас я их вам покажу. Вот это, вот это, реально блеск для губ. Почему? Потому что он так блестит губы, этот блеск, что, боже мой! А, он реально очень сильно блестит губы. Поэтому я этот блеск очень редко использую. Следующее, чтобы я вам показать, это э, свои две помады. Первая помада называется Kiss Care Love. Она мне нравится тем, что она немного блестит на губах и немного придает такого, такой розовый оттенок. И поэтому мне эта помада и темно ну, очень нравится. Просто обожаю эту помаду, потому что, господи, она реально прекрасна. Она мне нравится. А, вообще, эту помаду мне подарила моя мама. Липстик. А, я не знаю, по-моему, я правильно прочитала название. В общем, нравится эта помада мне тем, что она, эта помада, она реально осенняя, она дает такой осенний э, цвет, то есть, когда наносишь эту помаду на губы, э, он отдает немного такой золотистый цвет, совсем чуть-чуть, и такой, вроде бы, какой-то персиковый, золотой, в общем, выглядит на губах, и вообще на лице прикольно, прекрасно, мне очень нравится эта помада. Поэтому я ее обожаю за это. Именно эта помада и этот оттенок подходит к осени. Следующее, что я вам хотела бы показать, это моя любимая гигиеничка для губ. Почему мне нравится эта помада? Потому что она дает такой немного розовый цвет. И также она пахнет вишней. Очень вкусно пахнет вишней. Поэтому я обожаю эту помаду. Эта помада от Maybelline, New York. Называется Baby Lips. Эта помада, она реально прекрасна. Просто ма! Ваши губы будут в защите 8 часов. Серьезно, 8 часов. Эта помада очень хорошо увлажняет губы и их защищает. И поэтому этой осенью именно эта помада защищает мои губы. Любимый осенний напиток. Горячее какао с эфирками. Зеленый чай без сахара. Я обожаю эти напитки осенью, потому что... Они реально мне придают такое настроение осени. То, что уже настала осень, уже такой... Должно быть на душе такое самоуют. То есть ты должен сам создавать себе уют. Не осень, не природа. А ты должен сам себе создать свой же уют. И из-за этого осень, мне кажется, такой волшебный из этих напитков. Что? Любимый осенний лак для ногтей? мои У меня всего лишь два этих осенних лака я не знаю, почему, но именно эти цвета мне напоминают какую-то осень. Я не знаю, почему именно эти два цвета, Ну ладно. Вот этот лак, я его просто обожаю. И реально, это мой любимый осенний лак. Вот он. Я его обожаю. Следующий вопрос. Мой любимый осенний аксессуар. Это мой любимый ошейник. Я просто забыла, называется. Это вообще странно, да? О, это нормально, точнее. Класс, ощущение, что он вроде бы разбитый, но на самом деле он не разбитый, то есть его не роняли, он уже был таким, да. Любимый фильм на Хэллоуин. Мой любимый фильм на Хэллоуин это Труп невесты. О, боже мой, этот мультик просто прекрасный. Я не знаю, мне нравится этот мультик тем, что... Это просто невероятно. Как такое можно было придумать? Это классный мультик. Любимые сладости на Хэллоуин. У меня определенных сладостей на Хэллоуин нету. Но я обожаю на Хэллоуин есть мармелад. Особенно мармелад с шоколадом. Просто я беру, покупаю шоколад, мармелад и все это вместе во рту. Прям ням-ням-ням. Это так странно, но ладно. Ну на этом все. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Я вас очень всех люблю. Пока, короче. Я досняла это видео.